Жить, выпускают дым Все, что захотел, я уже получил Я умру молодым Я умру молодым А меня всю жизнь преследует чувство Что я должен был родиться в другом месте С другими людьми Пустота внутри Я не хочу так жить С вечной скукой внутри Я боюсь остаться совсем один Устал вечно чувствовать себя лишним и чужим. Я не хочу умирать, но я не хочу так жить. Хочу почувствовать себя живым. Эй, Слав, скажи. Мне скучно жить, выпускают дым. Все, что захотел, я уже могу.